Так Варна. Третий по величине город Болгарии с населением около 400 тысяч человек. Я не знала, но этот город семь лет носил имя Сталин. К счастью, об этом уже все забыли. В 1921 году Варна официально была объявлена морским курортом. И в этом году мы будем отмечать столетие этого события. Мы приехали в этот город 15 лет назад и сразу в него влюбились. Этот гостеприимный город, открытый свежим морским ветрам, покоряет домашним уютом и особой атмосферой. В нем прохладно-жарким летом и тепло зимой. Последние годы город приобрел отличного хозяина в лице мэра города и стал еще красивее. Теперь у нас есть ровные тротуары, велосипедные дорожки и гладкие дороги. Вот реставрированный центр Варны. Старинные особнячки. Недавно в центре Варны появилась синяя зона – зона платной парковки. Все организовано очень удобно, оплата через телефон. Мы очень любим гулять в Приморском парке. Это главная достопримечательность Варны. Здесь расположен дельфинарий, зоопарк, летний театр. У меня есть видео на канале, советую вам его посмотреть. Еще отличное место для прогулок – бывшая территория морского порта Варны. Здесь сейчас раскинулись рестораны, где можно вкусненько поесть, полюбоваться закатом. Просто пройтись, провести время с детьми на детской площадке, покататься на велосипедах. На территории оборудован отличный недорогой паркинг, где места хватит всем. Большая территория занята аттракционами. Здесь есть аттракционы для детей любого возраста. Как мы хорошо сидим в кафе ну да, вот На улице Мы пришли в кафе к нашему другу У которого всегда пьем кофе Кофе очень вкусный Специальный Бразильский Особый рецепт Всем рекомендуем Заходите. Кофе называется бразильский кофе и еще какие-то деликатесы. Ну мусс как? мус маракуя, очень вкусный. Вкус бамбалайла? Бамбический. Подписывайтесь на наш канал. <свят> Ой, Мы вам еще не такой мусс бомбический, кормим. Бамбический, бамбический мусс. Сейчас нам принесут кофе и будет еще лучше. Почему без намордника? Как мус есть в наморнике. Может, ты мне объяснишь? Я и не знаю. По но положено. Положено. Но на улице можно без наморбинницы. Это текила. Итак. Опа. Да. Вот такой у нас прекрасный десертик в прекрасном кафе, который называется бразильский кофе. И наш друг, и владелец этого кафе. Спасибо. Да, спасибо вам. До угощения. Вот это такое чуденькое. Новые-новые десерты? Да, отлично. Начинают летние десерты с мороженым, которые были Очень вкусно. Муха с яблоками. Сейчас маракуйя была очень. Маракуйя, самый новый десерт. 100% круп. Отлично. Без концентратов, прежде ананас, свежий инструмент, 100% круп. Без сахара, без Спасибо, у вас всегда вкусный десерт. Скажите нам пару слов для нашего Поможно. канала. Да, и что интересует ваш канал? Как вам здесь? Не очень жарко? Прохладно даже? Чувствуете да, ветерок? ветерок вообще Здесь э, такое место, где да. всегда здесь есть лознячок, поэтому даже в такие жаркие дни здесь прохладно. Вот такая у нас чудная улица. Здесь а улица маленькие кафешки. Эта улица называется улица Дрыски. Очень уютная маленькая улица, сплошная лестница. Подразбитое, но все в ремонте. Вот здесь местные украшения. Здесь, конечно, еще нет. Не так дорого богато, как в Москве, но зато с любовью. Этот памятник первое, что вы видите, когда выезжаете в Варнус со стороны золотых песков. Он, как большая серая птица, распростер свои крылья над городом. Он расположен на высоте 110 метров над уровнем моря, на холме Турнатепи. Под фундаментом находится бомбоубежище, которое было оборудовано на случай ядерной войны. Сейчас памятник находится в плачевном состоянии. Буквы надписи разрушены, нет вечного огня и красивой подсветки. Парк интенсивно застраивается и используется как спортивная площадка. Like a Break up. У нас работают молы. Вот это самый большой мол в Варне. Всего в Варне три мола. Это самый новый. Мол очень красивый. Посмотрите, какая цветочная клумба находится в середине мола. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track, now I'm. Красивенький наш соборчик Катедрала Варны, самый большой собор Варны. Выезжаем с улицы Руси и как раз вот он здесь. Сейчас на Варнечке повернем. Вот мы сейчас побивающим. И вот там сейчас хорошо виден кафедральный собор. Успенский собор – самая большая церковь Варны. И здесь находится резиденция епископа. Кроме того, он славится своими иконами и выступлениями местного мужского хора, считающимся одним из самых известных в Болгарии. Многие приходят сюда именно за тем, чтобы послушать его пение. Теперь по прямому как стрела бульвару Владислав Варничек мы выйдем на трассу Хемус и через 18 километров окажемся в заповеднике Побитые камни. Мы приехали снимать болгарские чудеса. Природное явление называется Побитые камни. That I used to know somehow my enemy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I don't wanna fight no more. Or me on the floor, breaking stuff that's so sentimental. Push and pull is all we do. Feel so heavy Anchor to your memory uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ravage through my brain Oh, loosen the china uh -huh. shop uh -huh. It goes uh -huh. not stop uh -huh. I don't wanna fight no more Or got me on the floor Breaking stuff that's so sentimental Cool is all we do. Life is hollow without you. Ooh. Without you. Without you. Without you. Without you. Погода отличная, сегодня 29 декабря И все хорошо В принципе Все отлично, тепло Немножко ветрено, Но, том, но ветер южный Поэтому здесь тепло и хорошо Это что-то типа Stonehenge Английского Я так думаю То есть здесь просто природный феномен вот такие столбы Стоят и вырастают из земли они бывают высокие, не очень высокие, бывает нагромождение. Ну, в общем, это такое природное явление. И люди сюда ездят, говорят, что здесь есть какое-то место, которое дает силу. Вообще говорят, что все это место дает силу, но есть какие-то особые места.